Лара, мне жаль, что ты меня вынудила, но так тому и быть. Я никогда не позволю тебе снова поселиться в этом поместье, если останешься. Всем привет, дорогие подписчики канала Амбра Латэйш На связи с вами ваш Альберт Вески Rise of Tomb Raider. И мы продолжаем. Сегодня мы с вами продолжаем прохождение. Ну, как сказать, продолжаем. У нас сегодня с вами, во-первых, есть имя с Кошмаром Лары. Это как бы дополнительная история и... Если честно.. Мне она зашла в прошлый раз, поэтому давайте попробуем таки добить этого дяди Дебарнея. Мне только нужно понять, что есть нормальная сложность. Нет, не уничтожаем. Опытная расхитительница, это. Ну, средний уровень сложности, наверное, у нас такой был. Давайте тогда возьмем. И1 очка, Искательница приключений 5. Выживание за убийство. Но ну, это очки дают. Искательница Приключений. Давайте оставим искательни приключений. То есть это, видимо, вообще самое легкое возьмем. Давайте. Так и выбрать испытание. У нас имение Крофт, не понеся урона, победить противников из дробовика, составьте серию из 8. В общем, стандартка, под тыку, убейте противника, приемом добиваем ближнего боя, нулевые ранения, убейте противников, 10 выстрелов в голову из пистолета. продолжить. Ну, мы сейчас подберем Я хочу просто подобрать Какой-то нормальный сет Чтобы у нас был все нормально Большеголовые противники И снижает получаемый ими И снижает... Подождите Увеличивает размер головы И снижает получаемый ими урон При попадании в тело А! Зачем мне вот это? Нет смысла М -м. Боевая закалка увеличивает скорость пассивного активного исцеления, но значительно снижать наносимый врагам урон Это плохо, конечно С другой стороны, голову стреляй, готово, горючее Дала бинты Первая помощь отключать восстановление здоровья Для восстановления здоровья используйте бинты Пустые обоймы в начале игры у вас не будет боеприпасов, вы издеваетесь что ли? Снайпер лучник увеличивает урон от стрельбы из лука и упрощает прицеливание. Не дает использовать навыки владения луком. М -м -м, навыки не дает. Хрупкая Запас здоровья уменьшается. Карта бойцовского клуба. То есть, есть отдельно какие-то карты. Давайте снайпер лучник возьмем. Мне как бы я как бы нормально пользуюсь луком, то есть проблем с ним нету. Все. Улучшать пистолеты Аспирдокс при целом глушителем. Вещь хорошая, только ноль. Альфа-хищница. Разновидность костюма. Все науки охотницы обкопашного боя. Антарктический костюм. И выживание. М -м, бесконечные обоймы. Мгновенная перезарядка при опустошении обоймы. Но это все стандартно. Пассивного активного исцеления но снижает урон. Но если граунд применять именно лук, то технически можно и это, и это применить. Опять же. Мне сейчас вот найти бы то, что можно было бы применять активно неизменные. М -м -м. За каждое убийство, но не более пяти, за счет возрастает, обновляется сейчас каждую секунду. дать вот это возьмем, вещь интересная Правда, я не всем понимаю, как вот используют эти вот проценты, не знаю для чего они. Чего это что-то как-то связано? Что, это как-то связано, и это вот немножко корожит, дает базовый блочный лук, дает классический облик из Tomb Raider второй и все навыки охота только пошну. Давайте классику возьмем, попробую. Почему-то а Мне даже любопытно, какая анимация из этого выйдет, если она будет, конечно. Базовый помповый дробовик Смотрите, мы лук как бы используем Дыхание смерти, блочный лук То есть у нас в руках будет лук Вещь интересная Подожди, это, это все типа оружие что ли? Дает все навыки из кодекса Но у меня не будет никакого оружия На руках, я так понимаю, правильно? Правильно Давайте тогда вот это я сменю Я возьму сейчас хотя бы хоть Какое-то оружие, чтобы было чисто Дыхание смерти Вот так А-а-а! Понял. Смотрите, бонус это увеличение. То есть, смотрите, у меня сейчас в основном лучшие хорошие такие. В основном, ну, отрицательные. А здесь только 25 положительные. Все. Можно было бы взять наибольший бонус, но это был бы кошмар. Так что давайте начнем.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 Как моя несчастная сестра. Я сотру фамилию Крофт в порошок. Втопчу ее в грязь. Придам забвению. Тебе уже ничего не изменить. <связь> Кошмар какой-то. Как такое может быть? <связь> Oof! <laughs> Пробудешь мой вверх, <смех> Извиняюсь, <смех> я бы так в спешке нажал. Да, это все не на его, это все зло. Извиняюсь, Робет, я просто случайно зажал. Ну, ну ладно. У этого есть свои интересы Он внизу, значит. Если закрыто все, значит он где-то здесь. Да. Ничего пока нету Зараза-то какая Лара, давай уже, проходи спокойно О, добрый день Черт, а мне нечего Использовать-то против вас, сэр о. Это можно взять? Благодарю Да зараза, живучая-то какая Есть, разобрались Отлично Ты пробудешь мой гнев, да Какой гнев? У нас обычная Ларкров кровь здесь Без... Клеща, давай, давай, а? давай Бери уже, бери, ему сказал. Они сейчас будут вылезать тоннами, нам надо двигаться дальше. Сейчас вылезем через главные ворота. Так, ну и где? Сколько же у вас здесь, парни? Ну серьезно. Давай, давай, Лара. Есть, обошли, обошли. Так, вот это берем, это сейчас надо. У Нас очень много мало оружия, к сожалению. И висит, что здесь вот все закрыто двери о второй дядечка так это забрали хорошо отдыхай парни не лезем у меня тут свои разборки со всеми Привет, дядя. И идемте Хорошо. говорить с ним. Очень скоро ты силу моей ну давай свою силу ненависти. Ну давай, иди сюда, сила ненависти. Патронов тонны. Ой! А я что, не прибил, что ли, последнему там? Вроде прибил. Как просто быстренько проверить. О, не прибил, реально. Извиняюсь, мой косяк. мной. Ну и... Я жду тебя в большом Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. проходим проходим Эй, не часто, дядя. Че, целый ровы? Ну ладно, сам виноват, сам виноват. Ну я решил, почему бы и нет. Нет, ну а почему бы и нет? Ой. Ну же, проснись, Лара. Это все не на его. Да это все не на его. Это просто очередной мертвец. Благодарю, благодарю, благодарю за поддержку Прекрасная публика Так, это забрали Пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока Мы движемся спокойно По направлению, по неизвестному Пока, пока, пока Давай, бежим, Лара. Ничего интересного здесь пока у нас нету. Так что движемся дальше. Потом, если что, спустимся вниз. Пока движемся по основному направлению. А там глядишь, что будет по Так. мой Вот так вот. Дай пройду. О! Это я заберу. Ключа не наблюдаю, здесь его нет Давай, есть Парни Давай, давай, давай, давай, давай. Уклоняемся, движемся, Лара Так, отлично, живем Где этот ключ? Ключа я не наблюдаю Значит он где-то внизу, в самом низу. А их здесь много будет. Значит он в самом внизу. О, привет. Хорошо, хорошо, Очень скоро ты познаешь Знаешь, силу моей ненависти. Ненависти. На всякий случай идемте. Спокойно, не торопясь. Ключ, открывающий все двери. Давай. Давай, бежим, бежим, бежим. Там осталась последняя дверь. Патронов более-менее у нас нормально лежит в запасе. Твари этих я не наблюдаю нигде. Давай, открывай ворота. Так, и проходим Ну иди, дядя Аккуратно, аккуратненько Есть, неплохо Да Никто тебя не убедил. Я не знаю, как с ним биться, конечно, но постараюсь разобраться. Да-да-да-да-да. Давайте, стражи, идите сюда. Так. А ну иди сюда. Давай. Ну, пожалуйста, дядюшка, я не возражаю. Ага. Да, да, да, твой гнев, моя защита. Так, вижу-вижу-вижу Давай, забираем-забираем-забираем-забираем Движемся дальше А ну идите сюда, трубцы недоделанные Дядюшка, давай к нам. Ни одному же мне с тобой сражаться. Так, давай, давай, давай. Нет. О чё? Нет, нет, весь твоя далеко не бессмертна. Навижу этих волков. Здорогие, тут волки волки обитают. Бегите, недоделки! Зараза! Да, здорогие, здесь волки обитают. Так, давай уже, дядюшка. Возвращайся в норму. Мне неудобно пользоваться. Давай, есть. Yes. Давай, давай, давай. Есть. Yes. Ну давай, руку покажи свою. Где ты? Есть! Yes! Не страшно, что минус зато какой. За классического. Классика побеждает! Правда, выходит короткий эпизод, конечно. Что обидно. Реально. Реально обидно. Как вот коротенький, но. Может, он будет сейчас еще. Эталонное время 8 минут. За сколько я справился? За 12. Ну, серьезно, 12, ребят. Общий итог. Найдено предметов. Ну да, наверное, не было предметов, мне кажется. Убийство 34, Смерти 2. Общий штраф урона 180. 168. Глава убийства скрытое скрытое убийство с таким-то населением, которое за мной даже удивительно. Лучшая серия убийств 4, лучшая серия скрытых убийств 1, убий... убитых животных 4. Продолжить. Может быть, сейчас будет какая-нибудь, не знаю, заставка, если конечная анимация. извините, кошмар Ларри, Крофт. -таки, и в, причем в ее в таком необычном образе. Ну реально ли будет? Реально все. Надо какие еще режимы здесь есть? Чисто технически посмотреть. Битва за очки. Перезапуск головы. Повторите ранние главы путешествия. Завершите испытания, чтобы получить кредиты. Перезапуск головы на элитном уровне. Сопротивление потомков Помогите потомкам отбить долину создавать или выполнять особые задания Соревнуйтесь с друзьями Но это онлайн режим уже Выносливость Ищите артефакты в лесах Потребуются все ваши навыки выживания Еда и растения животных Но это уже Hunter Coldwell какой Даже не Хантер это DayZ Но, Честно говоря, Лара... Лара Она не про DayZ никогда не была Холодная тьма Проник, э, проникните на советскую Российскую базу, чтобы найти источник неизвестного химического оружия. Оставьте все вокруг и следуйте указанию, чтобы отключить аппаратуру. Прежде чем токсин попадет в долину, найдите способ окончательно вывести объект из строя и благополучно покинуть это место. Система удаления радиоактивных отходов в желтый цвет высшей степени опасности. Бег, система системы фильтрации воды спасайте, спли... спасайте пленниц, чтобы заработать новые навыки и обыскивать здания, в поисках оружия зараженные враги Подождите, это зомби апокалипсис не слушай конечно интересно но честно говоря я не хочется ну, что-то и посыпит вы ну, с дядюшкой тем более и чисто хотелось просто этого вот Демарне прибить Это реально мне было очень хотелось бы этого вот Демарне прибить А так, в принципе, мне понравилось Вышел, в принципе, неплохо Ребят, надеюсь, что Да, вышел эпизод коротенький под пятницу Просто пока я не знаю, что записывать У нас, в принципе, остался еще один артефакт В серии, можно будет его посмотреть у нас осталась с вами Баба-Яга. Там, ну, Баба-Яга, точнее, осталась одна записка, которую нужно забрать оттуда. И, в принципе, больше ничего. Ну там еще какие-то документики мелкие, но это мелочи. Но это, в принципе, наверное, это и сделаем. Это я запишу, наверное, выходную, когда будет побольше времени, чтобы тут сориентироваться, что нужно реально много времени. Сейчас я вот это сейчас пойду монтировать. Ребят, всем спасибо, кто нас сегодня смотрел. Коротенько, но зато с какой аппетитный лари Крофт. Классика! Классическая Лара. Может, с ней может только ее может произойти только версии из золотой, эпохи, из золотой эпохи. А золотая эпоха рисовалась самой Анджелины Джоли, которая играла Лару Крофт. Вот такой замкнутый круг. Что ж, ребят, с вами был Вескир, Абралта Чинг. До скорого всем встречи, всем пока! Удачи и увидимся!